Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о своих нуклеусах, о своем нуклеусном парке, который у меня есть на басике. Занимаясь выводом маток, я как бы пришел к... к нескольким видам нуклеусов. Это нуклеусы микро-нуклеусы и, так сказать, макси-нуклеусы. Нуклеусы на рутовскую рапку. Так как у меня басика многокорпусная, я решил, чтобы были у меня нуклеусы, как бы на ротовскую рамку, чтобы можно было взаимозаменять рамки на пальчике. То есть э, э, манипулировать рамки с нуклеусом, нуклеус, подселение, постановка под, овощины, корм и все такое. Начну с такого польского полистирольного нуклеуса, э, мини-нуклеуса. Э, он мне очень нравится, очень классный. В данный момент его цена как бы, около 300 гривен, на наши украинские деньги, ну как бы недешево. Вот вон такой, он состоит из кормушки, кормового отсека и четырех рамок. Есть рамки вот такие пластиковые, разборные, очень удобные, мне нравятся. И есть вот такие деревянные э, рамочки, которые с прорезями, я сюда паиваю вощинку тоже работает тоже нравится э, чем этот э, скажу чем они плюсы и минусы чем он хороший он хорош тем что для его для заселения нужно немного пчелы для первого заселения э, так много пчелы там, прям 200 пчелы надо но э, ничем его мне не нравится минус в этих плюсах нельзя продержать э, так сказать долгое время матки, только матка оплодотворилась, ее надо сразу же отсюда забирать пару дней и надо забирать, продавать, что-то с ней делать, потому что если матку долго не забирать, она засевает, в маленькие, она все это засевает и ей нету где работать, плюс в активный сезон они заливаются медом и надо постоянно вырезать, ну это само собой. Но зачастую с микронуклеусов слетают пчелы. Слетает плодная матка. Вчера она была, сегодня ее уже нет вместе с пчелами. Ну, чем хорошо то, что ее можно быстро перезасемить. Не так много сюда пчелы. Очень удобный вариант с нижним литком. За несколько лет работы с ним я заметил, у меня пчелы летают только через нижний литок. Я заметил, что через нижний литок нет воровства. У его просто нет. У меня не было, чтобы взяли и разбомбили нуклеус. Сюда я даю канди. При первом заселении 100 грамм канди, 2 стаканчика по 50 или где-то так. А последующие уже пчелы сами себе приносят мед И в принципе можно уже и не подкапливать. Ну, зависит опять же от провода. Вот такой нуклеус. Они классные, они удобные. Но на данный момент они дорогие. Это лысоль, производство больше. Вот такой нуклеус. Я пришел к нему только из-за того, что чтобы были рамки взаимозаменяемые как бы спасе. Здесь чем мне нравится, то что вся конструкция деталей улья, они полностью подходят любому улью если мне это не нужен как нуклеус в работе я могу использовать для обычной семьи то есть он может у меня работать просто как улей для обычной семьи то есть не как маклеус крышки все взаимозаменяемые с другими улями корпуса идентичные с другими улями только здесь обычные прорези в стенках под фанеру и в нищие точно так же прорези я сейчас покажу Нище тоже можно закрыть два литка, третий литок, ну, центральный, вот этот оставить для пчел и будет нище тоже работать, как для обычной семьи. Вот такая крыша обычная, ничего здесь нету. USB проварено в парафине и оцинковое железо. Потушка синтепоновая моя, которая очень удобна. Мне очень нравится многим, но рекомендую, классно. Классно они себя показали в работе. И вот такой нуклеус на три отделения. Тут просто при сделаны пазы, под фанерку становится по три рамки и получается у меня нуклеус на три отделения по три рукоятки. Меня критикует за него, что при первом заселении здесь нужно много обчёра. Да, это действительно так. Это его, я считаю, минус единственный, это первое заселение, много человека. но есть много плюсов, которые все это перечеркивают, и мне ну, как бы, эти плюсы нравятся, я работаю с этим нуклеусом. я уже назвал причину, что взаимозаменяемый, и чем он хорош, я могу сюда, как бы в активный сезон, когда рамка матка сеет, нас засеивает все я могу забрать рамку с расходом поставить в отводок слабенькую семью подселить ш -ш -ш -ш, сюда на это место могу поставить суш или вощину, но я оставлю ващину они хорошо и вытягивают матки снова и здесь сеют. и естественно я могу в этом плюсе продержать матку практически весь сезон не пустить зиму потому что постоянно я могу забрать подставить рамку, рамку с кормом эти, ну, клевсы, хорошо зимуют, им хватает три рамки для зимовки. Плюс они, по сути, греют через фанер друг друга. И, по сути, это как целостная семья, хорошо, удачно призимовывает. Бывает, конечно, что не может какой-то отсек, отделение и не призимовать. Но ну, не без того. С трех может одна остаться всего отделение, может две, а может все три. То есть, в зависимости от пчеловута, как еще его как бы, сложить в зиму. Очень удобно тем, что я практически с каждого отделения э, как бы забираю по рамочке меда полнометного для откачки, что не можно сделать в нуклеусе, то есть они даже приносят мне мед. Вот такие фанерные перегородки обычные. Все, все одинаковые, больше сотни таких у меня сделано. То есть э, нуклеусов оно все подходит к другим нуклеусам крышки вот обычный корпус с прорезями то есть покрашены три цвета разных на три стороны и, и дно. дно точно так же с прорезями чтобы пчелы друг к другу не пролазили и на трилитка. вот такой нуклеус заметил что в таком нуклеусе э, как правило на день-два матки быстрее облетываются, чем в микронуклеусе это уже понятно, что говорит о более, так как пчелы побольше, то есть о лучшем кормлении маток, то есть о лучшем температурном режиме, тепловом режиме. И походу это влияет на как бы семенение маток, то есть они на день-два быстрее начинают работать сель вот так он очень хорошо хорошо зимуют то есть если мне например не, не нужно э, зиму или по осени э, матки люди просят матки к примеру э, там в сентябре я просто к примеру просто к примеру вот у меня тут три матки Матки. я просто забираю к примеру одну матку с отделения и через там определенный период вытаскиваю перегородку сулья вытаскивать у меня может быть сразу остаться две матки если мне опять же не нужна матка я могу выкинуть эту перегородку и объединить все целую целостную семью. И зимой идет зимовать как одна полноценная семья. Могу зимовать три, могу зимовать две, в зависимости сколько у меня есть в наличии маток, сколько я планирую оставить я зимовал их маток. И... То есть по обстоятельствам. Очень удобно взаимозаменяемость рамок, это очень удобно. То есть я не отвлекаюсь, если я наващую рамки, наващую как бы для нуклеусов, то для, то если надо выделять время для этих нуков обрабатывать их, тут я уже канди не делаю, я сюда ставлю рамочку форма э, с медом, то есть канди уже не надо делать. Как бы вот такие нуклеусы у меня не очень нравятся, и как бы я рекомендую, может, конечно, многих пугать первое заселение что при первом заселении, по сути, надо много пчелы. Но, ну, опять же, когда мы зимуем, хоть одной целостной семьей, хоть все они перезимуют, у нас уже на второй сезон, на весну, уже отпадает практически заселение. То есть нам не надо заселять, мы просто, если это была одна семья, забираем матку, став, зимовалую, ставим перегородки, у нас опять же три, три отделения уже готовой пчелы с расплодом. Плюс еще, что что здесь надо мне при первом заселении э, делать канди, при первом заселении надо только не плотку давать, то здесь при первом заселении я просто могу сразу давать маточную на бак. То есть вот такие дела с моими нуклеусами. Мне они нравятся, кому-то они могут не понравиться. Вот такой нуклеус. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И до новых встреч. И да, чуть не забыл Не забываем о законе дружбы В восторге можешь ты не быть Но лайк все равно обязан Пока